Погнали, друзья! Так, тихо-тихо, я тут, ребятки, раздраконил гиен местных, ребятки, хищников, они за мной охотятся, нет-нет-нет. Ну что ж, продолжаем, друзья, играть в игрушечку под названием Islands. Это у нас, значит, песочница приключенческая. Кому-то, может быть, она напомнит старый добрый Майнкрафт, но это, друзья, не Майнкрафт, это совершенно новая песочница, где нам очень много можно чего делать, а что конкретно, сейчас я вам и покажу. Будем постепенно, ребятки, проходить вместе с вами и буду вам показывать потихонечку. А, ну что ж, вкратце расскажу, что мы здесь сделали. Поставил здесь я костерочек а, сигнальный. Если что, на всякий случай, когда у нас будет проезжать какой-нибудь кораблик, я его подожгу, чтобы меня а, было заметно издалека. Как это сделать, ребятки? Я думаю, что огниво в этом нам а, поможет. Достаточно в руки взять просто вот-напросто огниво. И подойти к этому костру, я думаю, он позволит себя зажечь. Давайте попробуем. Так. Посмотрим. Ох ты ж, ⁇ ё-моё, вот это я понимаю. Смотрите, сколько света дает на этот огромный наш костер. Просто всю округу он, друзья, освещает. Просто все это место у нас освещено. Это мне на самом деле нравится. Огромнейший костер. Ну а пока наш огромнейший костер полыхает, привлекая внимание проплывающих мимо кораблей. Я надеюсь, что они здесь плавают. Мы продолжаем, ребятки, Выживать. Ну и вкратце, ребят, давайте посмотрю, что я здесь построил в прошлой своей серии. Мы закончили, значит, на том, что я всем сообщил о строительстве новой хижины. Вот такое вот строительство я уже закончил. Могу вкратце вам показать, показать что у меня получилось. У меня получился, ребятки, вот такой вот неплохой домик, который меня сможет защитить от дождя. И в непогоду я смогу в нем переночевать. Здесь у меня, значит, стоит кроваточка. Здесь у меня, значит, мой, э, мой, мой, значит, творческий потенциал на стеночке висит, как вы видите. Это я сделал из ка камень с глазами, друзья. Прошу э, представляю вам, ребятки, камня с глазами по имени Джордж вот этот Джордж с нами и будет в ближайшее время проводить время в этом небольшом домике. А домик, собственно говоря, и можно назвать домик Джорджа, да? Если, если можно так применить такое название к данному домику. Ну и ладненько. Это у нас, ребятки, внутри аночки. Здесь у меня, значит, так, сундучок, в котором я храню все свои припасы. Ну, это так, всякое барахло, сломанный меч, карандаши и прочие всякие вещи. Здесь у меня кроваточка, на которой я могу поспать, собственно говоря, да? Пропустить ночь. Ну и освещено. У меня здесь все по максимуму. Как видите, вот такие вот окна я поставил нормальные. Чтобы было все хорошо. Мне видно. Вижу вот ту женщину. Женщина, кстати говоря, которая на этом острове рядом со мной живет. Она у нас в полном одиночестве. Я ее к себе домой не зову, потому что иначе она нам а, всю погоду испортит в доме. Так, ну что ж, залазим наверх а, и смотрим а, дальше. Просто она слишком много болтает и... А потому я не хочу ее звать к себе домой. А, как-нибудь здесь... Когда уж сильно скучно станет, я естественно, естественно, позову, да, ну, а мы переходим, ребятки, к обзору нашего, нашей хижины. Вот такую, значит, крышу я сделал из бамбука, бамбучком накрыл ее, чтобы нас дождичек а, не мочил. И эта лесенка, ее можно, в принципе, убрать, но да ладно, пускай стоит. Так, ну что ж, я так понимаю, меня уже немножечко жажда голода мучит. Давайте перекусим, чтобы быть всегда сытыми. У меня есть... Собой жареные овощи Целый комплект я тут себе насобирал Это что у нас такое? Жареные фрукты, друзья Иди пока что Пока что это моя еда на ближайшее время Ну и сегодня, ребятки, планируем Конечно же поездочку на остров на какой-нибудь Да-да-да Ну и давайте продолжим дальше Продолжим дальше показывать Так, тут у меня значит, стоят три углевыжигательные печи Которые позволяют мне делать очень много полезных вещей Таких как древесный уголь Сырое стекло также я здесь делаю окна через эти печи. Пока что они меня простаивают и без работы. Тут я поставил одну плавильную печечку. Кстати, ее надо будет куда-нибудь переместить. Давайте сейчас этим и займемся. Давайте ее переместим куда-нибудь в сторону. Ну, как мы тут знаем, просто так перемещать уже созданные предметы нельзя в режиме выживания. Придется сначала сломать то, что у нас есть. Она здесь просто не мешается, немножко не так стоит. Да, сейчас сломаем то, что у нас есть, достаем дубину и начинаем ломать. Да ломайся ты уже, что ли, а? Сколько ты ударов выдерживаешь, я уже задолбался. Сильно бить не буду, чтобы не попортить рельеф. Могу, конечно, посильнее долбануть как следует. Вот так, но я, блин, боюсь, что сундучок, он который сзади за печкой находится, он тоже развалится. Поэтому будем слабенькими ударами точно в цель, точно по этой печи. Она должна все-таки просесть уже, ну, так, ну, еще немножечко. Блин, забавное занятие, конечно, раз... раздолбить эту печку По идее она уже должна поддаться Не хочется, зараза, такая, поддаваться Блин, почему у меня второй удар промазал? Да, друзья, сломали мы печку И, а что это было сейчас с костром? Что это у него? Перезапуск, так называемый, был интересно Он сгорает подчисто или нет? Первый раз, ребятки, поджигаю такой огромный костер Но мы с вами это все вместе и проверим Так, значит, печечку я разломал одну А где-то у меня еще была глина Так, давайте посмотрим Вот тут у меня глина а, замечательно И из глины прям таки можем слепить Следующую печку ну, Как следующую? Точно такую же а, Только Она кстати не очень дорого стоит Смотрите, а, если посмотреть по цене крафта То у нас такая печка стоит а, всего лишь 15 а, глиняных а, частей Да, вот сюда наверное я ее воткнул Или даже куда-нибудь а, вот сюда Вообще я думаю, что мне три таких печи здесь это лишнее и я хотел одну вот эту сломать, печку, да, сейчас быстренько ее сломаем, и вместо вот этой одной поставлю две нормальные плавильные печечки, которые для металла, а, собственно, за металлом сегодня, ребят, мы постараемся сгонять именно на другой остров, поэтому смотрите и а, наслаждайтесь. Ну, кому, ребятки, интересна эта игра, пожалуйста, прошу поддержать братишку Скрэча лайком. А, братишка Скрэча обожает просто лайкосики. Это просто, ребятки, для него как топливо для дальнейшего а творчества, для дальнейших моих прохождений в разные интересные игрушечки. Черт побери, вам вообще ничего не стоит, а мне очень даже будет приятно. Поэтому, ребятки, не скупитесь на лайкосики. Продолжаем. Так, давайте сломаем эту печечку, тоже берем свой кувалдометр и начинаем на... Ой-ой-ой, на, не надо нам сразу все, надо только на какой-нибудь одной сконцентрироваться. Вот как сконцентрироваться на одной при таком раскладе? Я боюсь зацепить что-нибудь еще, а мне нужна именно одна печка, вот это. А, нет, не надо корзину, которая рядом бить Так, сзади тоже нельзя корзину бить Да что ж ты будешь делать? Как мне выбрать точную, точную цель для того, чтобы ломать? Во, вот сейчас вот вроде выбрал, отлично Ребят, если кто знает способ, с помощью которого можно выбирать какую-либо определенную цель И ломать с помощью какого-то инструмента в игрушечке под названием Islands Подскажите, пожалуйста, братишки, скорее всего Он обязательно возьмет на заметочку Капец, еле-еле сломал. Да, очень много ударов она выдерживает. Ну да ладно, место мы освободили. И вот как раз таки сюда. Так, у нас что в этой корзинке? Здесь у нас стекло, глина. Да, стекла уже немножко нажарил я. Так, глину давайте все рассортируем. Главное правило выживальщика это всегда сортировать предметы в своих хранилищах. Иначе мы потом просто-напросто в этом всем запутаемся. Давайте построим печечку. Так, где она у нас? Плавильная печь. Давайте вот сюда вот ее мы и поставим. Блин, плохо, что они возле дома моего, и прям мне в дом, получается, будут все дымить. Ну да ладненько, у нас здесь индустриальный уголок начинающего выживальщика, поэтому без разницы. Ну и поставим как-нибудь вот так, наверное, да, мы вот сюда. Вот так вот, ребятки, давайте поставим. Две штучки для начала, думаю, нам будет достаточно. Да, две печечки мы поставили, Ну и давайте добавим сразу же в них древесинки. Не скупимся. В эти тоже, кстати, можно подложить древесинки. Ну и по необходимости потом, естественно, мы все дело запустим. Так, ну что ж, давайте немножко отсортируем здесь предметы в инвентаре и продолжим. Итак, друзья, вы видели, что произошло? Все-таки мой большой костер сгорел. И он превратился вот в, такой вот в такую маленькую кучку пепла, которую можно взять. Я так понимаю, эта кучка пепла будет служить нам каким-нибудь ингредиентом. Да, она у нас используется в изготовлении черного пигмента, то есть это краситель у нас будет, да-да-да. Так что этот большой костер, ребятки, сгорает и превращается вот в такую маленькую кучку пепла, если кто не знал вдруг, да? Такая вот информация. А, ну что ж, подготовочка происходит, ребятки, полным ходом. Сейчас мы готовимся к отплытию. Я, значит, тут шастаю по а, своим запасам и делаю, ребятки, Делаю небольшие запасы себе в дорогу, чтобы нам потом, при том, когда мы приедем на чужой неизведанный остров, не пришлось вдруг голодать, не пришлось вдруг страдать. В любом случае придется, никуда не денешься, но надо как следует подготовиться. Итак... Я так понимаю, нам сейчас нужно затариться. Так, огниво я точно оставлю. А кучку пепла можно убрать куда-нибудь в красителе, например. У нас здесь корзина с красителями и с прочими, со всякими мелкими, мелкодревесными, древесной продукции. Да, вот она у нас здесь находится. Уберем это все сюда. Кстати, ребятки, я не все вам показал, что... Сейчас, секундочку, как-то не очень получается. Сейчас я возьму факел. А, давайте-ка мы с факелом все-таки так будет поинтереснее. Хотя уже, ребятки, светает, по-моему, да? Да, светает. И, ладно, не буду я сейчас с факелом заморачиваться. Просто раз уж я его сделал, я его поставлю вот на эту бочечку. Точнее, на корзиночку Пускай Он у нас здесь стоит. Ну, кстати, если кто из ребятки, не знает, можно вот так вот наш факел поджечь с помощью огнива или с помощью еще какой-нибудь а, другой штуки, которая может зажигать наши факела. Также потушить можно, на, нажав на буковку Q и на четверочку, насколько я знаю. Да, а, в общем, ребятки, вот я хотел вам что показать. Здесь я начал обустраивать уже а Так сказать, ту, ту часть, в которой я буду работать уже из кожи. У меня здесь дубильный станочек стоит, я поставил. Также у меня здесь имеется прялка, я могу обрабатывать на ней хлопок. И здесь также имеется ткацкий станок, который мне уже позволяет делать всякие разные ковры. А ковры получаются из ткани. Также у меня здесь в корзиночке уже лежат несколько... Вот таких вот пряж. Я бы, наверное, еще сходил. Надо, ребятки, подготовиться. В общем, готовимся к отъезду и готовимся как следует. Так, костерочек почему у нас бездействует. Давайте-ка мы его сейчас загрузим. Так, добавим дроп, во-первых. И, во-вторых, будем делать из него, ребятки, сочный вот такой вот хлебушек, да, у нас душистый. Чтобы он нам тоже в дороге помогал. И, ребят, снаряжаем потихонечку экспедицию. Моя цель это остров под номером 1. Это так у нас маркируются острова по степени сложности. Здесь у нас находится остров с уровнем 1, а все остальное пока для меня еще не изведано. Ну что ж, давайте Сейчас мы займемся пока что возделыванием хлопчатых культур. Хлопка, точнее, сейчас немножко насобираю, потому что это у нас ткань, а ткани, ребятки, очень полезны. А, свойства у них особенные, то, что можно из ткани делать бинты, они мне также пригодятся а, в лечебных целях в данный момент. Так, ну что ж, значит, это мы взяли и сразу же сейчас посадим обратно некоторое количество Ну так, вот такое мы поле, значит, засадили. Тут у нас чисто хлопок, хлопок растет. Немножечко оставили. И сейчас пойдем то, что осталось, разделаем на нашем станке. Платва, ну что ты ходишь? Голодная, что ли? Я не понимаю. Что ты хочешь от меня, плотва? Дать тебе что-нибудь поесть, я не знаю. Так, это она не ест. А, Травка у нас любит плотва или же сено. Да, у нас, ребятки, есть лошадь, уже приручила. я, значит, тут лошадка вот такую вот беленькую. Зовут ее плотва. И ее нужно периодически подкармливать. Я не знаю, насколько это на самом деле критично, но она жрет а, вообще бесконечно. Просто ее можно кормить, кормить, пока у тебя ресурсы не кончатся. Она все, все скушает. Вот такая вот прожорливая, ребятки, лошадка у нас есть по имени Плотва. Да, это наша лошадка, мы можем ее вот так вот оседлать. И можем на ней поехать что-нибудь поисследовать чуть-чуть, да, вот так вот по острову покататься В общем, скорость передвижения гораздо выше, чем она есть у меня на своих двоих Так что плотва нам всегда будет помогать перемещаться в те или иные места с большой скоростью Ну что ж, отдыхай пока, ну а мы пойдем дальше готовиться Так, что тут у меня по еде? Хлебушек приготовился, забираем его и следующую партию мы отправляем, пускай дозжаривается. и этого нам ближайше, на ближайшее время, я так понимаю, хватит. Так, тот хлопок, что мы сейчас собрали, давайте вот сюда вот отнесем, нам нужна, значит, прялка, взаимодействуя с ней, мы можем сделать еще пряжу. Так, заберем сначала все, что у нас есть, а остальное вот таким вот образом мы размещаем в нее... Кстати, прялка не требует никаких ресурсов для ее работы, она в автоматическом режиме просто-напросто придет вот сразу несколько пряж и не парится вообще. Так, что у нас здесь еще есть? Давайте посмотрим, нам нужна ткань все-таки. Кстати, надо бы еще вот из этой штуки сделать, по-моему, набор для шитья, потому что с этим набором для шитья... так. Давайте иголочку создадим. С этим набором для шитья мы сможем делать много нового и интересного. Вообще, давайте посмотрим, что у меня позволяют делать мои, мои крафты. А, создания. А, все крафты, друзья, вот тут у меня расположены. Очень много чего я уже умею делать. А, но главное, чтобы нам это было полезно в первую очередь. Так, ну что ж, что нам тут еще предлагают? Очень много, ребятки, из ткани всего можно делать. А, вот это, кстати, интересная тема. Деревянный арбалет. А, у него урон гораздо такой достаточно нормальный, не то что у лука. И, наверное, я его с собой возьму в путешествие. Так, нужны мне 4 6. Давайте сделаем 2, 3, 4. Так, замечательно. И вот этот арбалет просто мне сейчас, ребятки, не жизненно необходим. Иначе мне будет туговато. Есть, кстати, вот такой деревянный... А... Пистолет-арбалет, я не знаю, чем он хорош, но, скорее всего, он, может быть, поскоростнее, что ли, будет. 45-47 у него пробивной а, урон. А Чем он отличается от этого, кроме а, урона, я не знаю. Тоже пробивной урон, но тут 53-59. Извините меня, с одной стрелы будет гораздо эффективнее урон. Поэтому мы, наверное, все-таки его и создадим. Да, друзья, арбалет нам сейчас не помешает. И вместо лука вот сюда мы его поставим. Кстати, стрелы... 20 штук, они с арбалетом не работают. Ну, как не работают, просто они для него а, не подходят. Так, сюда поместим арбалет. А вот лук уже можно куда-нибудь убрать а, в наш какой-нибудь общий а, ящик. Так, ну давайте уже сделаем набор для шитья. Потребуется одна иголочка. И создаем набор а, для шитья. Так, ну что, а, где у нас, значит... А... Где у нас какие еще рецепты сейчас нам необходимы? Давайте сначала сделаем вот здесь вот в, тка в ткацком станке Несколько сразу же тканей Да, немножко себе оставим Да, процесс пошел И вот тут, кстати, у нас две ткани есть Их мы и можем сейчас забрать Так, здесь у нас идет хлопок А здесь у нас будет, будет пускай пряжа лежать Так, что мы сделаем из ткани? Ткань нам сейчас, ребятки, нужна будет Давайте посмотрим, для чего же Я все-таки хотел сделать Так, что это такое? Африканская... Уфия. Это что это такое у нас? Это как... А, это у нас шляпа, я так понимаю, да? Своеобразная есть. Шляпа алхимика, друзья, вот такая вот. Так, но я-то сюда не за этим. Мне нужны бинты, вообще-то. Бинтов 10 штучек давайте сделаем. Мне они понадобятся. Да. По 5 с одного, значит, с одного рулона ткани делается. И что мы делаем, ребятки? Есть еще рецепт интересный. Использую... Используем его да. для создания бинтов с алоэ веры. Это у нас идут самые максимальные на данный момент возможные варианты лечения нашего. Так, бинт из вера. Замечательно. Сюда его мы помещаем. Так, что можно еще сделать, ребятки, у нас с помощью швейного набора полезного? Давайте же глянем. Так, я бы, наверное, посмотрел какие-нибудь хранилища. Вот, например, мешочек для трав. Многообещающий выглядит. Но для него нужна ткань. А ткань у нас как раз-таки уже на подходе. Да, ребятки, ткань это очень интересная штука. Она действительно... Очень много в чем пригождается. Так, давайте-ка попробуем все-таки сделать мешочек для трав. Используем и посмотрим. Так, так, так, так, так. секундочку. Да, вот он у нас, мешочек для трав. Так, а с чем еще можно этот мешочек для трав сделать? Секундочку. Так, мешочек. Можно прямо вот здесь в поиске набрать. Мешочек для трав. Так, это у нас вот один вариант. А мешочек для золота, для трав. Это, я так понимаю, для денег, для каких-то... Ну, вижу, что мешочек для трав так и делается, поэтому создаем. Сюда, ребятки, у нас будут складироваться все травы, которые мы только соберем. Я могу даже вам сейчас продемонстрировать, смотрите. То есть вот у нас есть на семерочку трава, куча травы. Мы ее выбрасываем таким вот образом. И когда мы ее берем, вот видите, я ее подобрал, она у нас автоматически складируется вот в этот мешочек для трав. Интересно, с сеном эта фишка работает. Давайте глянем. Так... Да, друзья, с сеном это тоже работает, поэтому у нас один мешочек, считай, один слот сразу же, как мы видим, он очень много в себя вмещает, внутреннее хранилище вот этого мешочка, поэтому пускай у нас стоит он теперь здесь, так, это мы сейчас все распределяем, так, на девятку пускай у нас будет, значит, лечение, да, мы сейчас, ребят, готовимся к отплытию. Так, что-то у меня синие красители здесь делают, не пойму. Мы сейчас готовимся к отплытию. У нас скоро экспедиция намечается небольшая. Мы поедем на остров. Так, секундочку. Да, где же краситель-то? Я же вроде вот только что заходил. Да, вот сюда можно положить. Положить. Так, смотрим еще, что можно сделать э, из всего этого многообразия. Так, где еще у нас используется? Вообще, наверное, я просто зашел в мебель, в хранилище. И у нас есть мешочек для трав. Кстати, можно было его с кожи сделать. Ну да ладно. Так, мешочек для золота. Какие еще у нас мешочки есть? Мешочек для золота. Но золота у нас пока нет, поэтому нам мешочек в принципе не нужен. Но это, я так понимаю, все из переносных хранилищ пока что. Ну, думаю, пока нам будет этого достаточно. Так, а что мы еще можем сделать из ткани? Давайте посмотрим. А, в общем, из ткани, да, и из различных швейных наборов мы сможем сделать очень большое количество всяких разных, ребятки, одеяний. Так, на данный момент у нас, в принципе, все есть. Я одет, ребятки, как вы видите, в такую вот в деревянную берестяную броню. И мне этого пока достаточно. Давайте, значит, сложим пока что ткань обратно в наш с вами мешочек, вот сюда в корзиночку, и я сейчас хочу прокатиться мне необходимо сделать, друзья стрелы, на создание стрел, это то есть оружие, потому что без оружия, ребятки, никуда для создания стрел, пока мы будем использовать самые дешевые методы конкретные, это вот из палок 10 палок один крафт, я не знаю, по-моему, там 10 стрел есть варианты из металла пробовать делать их, да, вот авто точности вот из осколков металла, из кустков. Но у нас пока такой возможности нет. Мы пока что, ребят, будем делать из палок. Очень много палок нужно. Это 10 на один крафт. И нужен кремень. Давайте прокатимся по острову по нашему. А, сейчас возьмем, запряжем платву нашу. И поедем прокатимся, друзья. Так, что это такое? Это желтая ракушка, неинтересно. Мне нужен кремень. А, кремень и палки. Так, палки у нас падают с кустов. Поэтому поехали, ребятки, искать, где у нас растут кусты. А, вот это, в принципе, куст тоже имеет Палки в себе, но мы поедем немножко подальше Вообще, у меня уже остров, если честно Становится такой, знаете, скудненький На припасы, о, перья в куча А перья нам же тоже ведь нужны Я правильно понимаю? Так, перо, кстати, мы, ребятки, прям с лошади Можем поднимать то, что лежит а, Недалеко от нас а, Вот мы сюда подъезжаем, так, что там было Мне предложено? Подъезжаем Значит, мы сюда а, Вроде как можно было, поблизости нет Ничего, до этого только было только что было, блин, да, я только хотел похвалиться, но мне кажется, мы можем, я просто чуть-чуть отъехал, не в том положении встал, сейчас, ребятки, перья, кстати, подберемся. так-так-так, секундочку, для стрел в любом случае нужны перья, поэтому собираем, так, ты чё там бегаешь на меня, а, чё ты мекаешь? ты хочешь, чтобы я тебе рога подшибал, что ли, а ну иди отсюда! Козы вообще распустились Если честно, ребятки, без понятия Как здесь разводить животных Можно ли, кстати, здесь разводить животных? Хороший, очень актуальный вопрос Вам, дорогие зрители, пожалуйста, подскажите Кто более хорошо знаком с игрушечкой под названием Islands. Можно здесь разводить животных или же нет? Так, вот здесь, по-моему, тоже есть деревяшки Вот в этих штуках Так, это у нас куст Если мы его разломаем, да, здесь выпадает э, Деревяшечка и э, трава Отлично а, палочка, точнее, палки нам нужны У меня сколько-то есть дома палочек? Нифига себе, здесь целое пастбище Ну, здесь я, в принципе, был э, на этом поле Так, что-то у меня с кустами реально проблемы А вот эти самые семена выпадают не из каждого Так как, куда пошла-то плотва? Ты куда пошла? А ну, бегом обратно! Куда-то сбежал от меня, бегать я за ней должен Так, давайте пробежимся И посмотрим все-таки все кусты А если вот туда наверх подняться А вот, кстати, кустов много Да, вот из этих кустов выпадают а, семена кустов Которые мы можем потом а, посадить, собственно, поближе к нашему домику Вот он, еще один кустик выпал И чем эти хороши кусты То, что здесь из каждого куста выпадает аж по 4 палки Поэтому выгодно их высаживать возле своего дома, чтобы мы всегда были обеспечены этими самыми палками Так, ох ты, гнездышко, тут яйца у нас Гнезда я так понимаю, генерируют вот эти самые яйца и лучше их э, не забирать то что если мы его заберем, то тогда все яйца тоже, естественно, генерироваться не будут А вот как производить эти самые гнезды, я, ребятки, не, не пойму Так, едем дальше, Под, поднимаем перышки Так, вот если мы прям встанем практически... Под, подожди, подожди, подожди на лошади надо, на лошади. Нельзя почему-то собрать это перо, ну да ладно. Тогда пособерем вручную. Забираем перо, садимся на платву и погнали. Так, а кремний, точнее кремень, надо бы тоже его подбирать. Так, вот тут у нас тоже есть перо. Давайте-ка его заберем. Так, здесь у нас яйца. Яйца это, ребятки, хороший источник пищи. Тоже их собираем по умолчанию. Так, едем дальше. А так, ребятки, сразу же подскажу, так, это не тот вон там остров, на котором мы плывем, мы поплывем, ребят, вон на тот вон остров, который у нас виднеется на горизонте, это ближайшая наша цель, там у нас уровень вроде как небольшой, но нам для этого нужно подготовиться, сейчас, ребятки, подготовимся и обязательно выплываем. Для подготовки, как минимум, нужно запастись провизией, чтобы нам в пути не страдать от голода и так далее. Также нам нужно будет лодочка, естественно, да, в ко которую мы чуть немножко попозже начнем э, делать, мастерить. Так, что-то у меня тут вообще как-то скудненько на моем острове. Вообще ничего уже не осталось. Я весь лес проехал, объехал, даже кустов их не нашел. Давайте заедем на, на макушку, может быть там есть какие-то кусты еще остались. Нетронутые девственные места на макушке моего острова нет, друзья. Тут тоже уже ничего нет, все, я уже здесь подобрал Это говорит о том, что нам необходимо уже подумать о том, чтобы как-то перебираться. Вот этот единственный карьер остался, в котором кролики пасутся. Карьер этот у нас с, с глиной. Так, о, вижу я, вижу я, значит, перышки. Давайте их тоже подберем. Раз перо, два перо. И козы здесь очень много коз сохраняют Давайте-ка дальше, ребятки, погнали. Итак, в общем, тут немножко мы объехали свой остров и нашли семян, из которых растут кусты. Посадим, ребятки, здесь недалеко от нашего дома, чтобы у нас здесь этих кустов было достаточно, чтобы у нас всегда были под рукой те самые палки, которые нам так необходимы. Они действительно нам необходимы, потому что стрелы это наше сейчас самое важное оружие. Да, надо, ребятки, затариваться припасами, в том числе и оружием, чтобы нас, в случае, если настигнет какая-то опасность, мы смогли всегда дать отпор. Так, ну что-то я проголодался уже, давайте перекусим. Хлеб у меня есть, но я пока предпочту поесть с жареными фруктами. Они не такие сытные. Хлеб мы оставим на потом, когда поедем, ребятки, исследовать вот тот огромный остров. Так, вроде наелся. Отлично. Так, смотрим. Так, яйца я взял. Сейчас, естественно, всю еду, которая у меня есть, лишняя, оставим мы вот здесь. Так, пустая корзина почему-то. Да, то есть все яйца сюда скинем. Все-все-все, что лишнее. Можно даже набор для шитья здесь же и оставить. Так, ну и теперь нам необходим будет кремний, из которого мы сможем сделать стрел. Да, нашел я кремний, а надо бы взять палки. Что-то нас уже стемнело. А надо бы, мне кажется, ночь переждать. Так, берем, значит, палки. Палок мы набрали немало так, отлично. Ну что, коняга? Вечерело, домой идешь, да? Правильно, нечего по улицам шататься, а то иначе тебя волки загрызут. Да какие волки? Здесь на острове нет никаких волков и хищников тем более. Так, я вижу, что нам доступны стали стрелы. Арбалетный стрел, друзья, нас интересуют. Вот именно вот эти вот а стрелы от лука пока что не нужны. Если так посмотреть, они, в принципе, стоят, что те, что то не Да, мы сможем сделать 60 штук, а нам этого, я думаю, будет достаточно. Да, делаем 60 штук, и мы практически, друзья, готовы. Так, семена травы. М -м, семена травы. Куда же мне их деть-то, а семена травы? Давайте где-нибудь тут посадим, наверное, поближе. Пускай здесь трава растет, ничего страшного. Трава тоже пригодится нам. Так, отлично. Дальше смотрим. А, да, и все лишнее я предпочту оставить, наверное, здесь. Какие-то палки мы сюда складываем, да? Сюда в этот сундучок складываем кремний. А, бер, берем с собой побольше еды. Так, арбалет надо зарядить. Давайте сначала, ребятки, отдохнем. На следующий день будем думать о постройке лодки. Как нам можно отправиться? На чем нам можно будет отправиться туда? Давайте, ребята, отдохнем сейчас дома немножко. А, ночь у нас длинная, долгая. Я привык а, в, дневное а, в дневное время суток а, проводить все необходимые действия. Да, блин, зачем ты взял этого чу чудика, я не понимаю вообще. Так, давайте его а, положим обратно. Чтобы, ребятки, поставить предмет обратно а, на стену, даже тот, который у нас по умолчанию, не ставится, можно просто нажать на буковку Q. И у нас будет возможность поставить его куда нам захочется. Вот здесь пускай он будет. Отлично! Так, ребят, все, спокойной ночи, ложимся спать. Следующее утро не за горами о пора вставать! Как не хочу я вставать, а! Меня ждут опять великие дела. Но надо. Так мы, ребят, все бока отлежим и м -м, точно не выживем. Давайте, ребят, сначала перекусим, что-то я сильно проголодался, хочу поесть. Вот такой у нас замечательный рассвет! Прошу, ребятки, лицезреть! Вот это красота! Вот это я понимаю! Ну и надо бы перекусить! Надо перекусить и нас ждут, ребятки, величайшие дела. Нам необходимо ехать на остров, нам необходимо исследовать места. А в данном случае мне необходимо привезти с острова хотя бы какое-нибудь интересное железо. Так, у меня здесь всякие, я смотрю налево, направо, не недостроя везде. Ну, это я все непременно дострою потом со временем. Не все сразу строительство здесь занимает, ребятки, особую позицию. Строить нужно очень долго, не по желанию грамотно. Поэтому строительством мы займемся попозже. Так, а у нас сейчас важная миссия. Давайте посмотрим. Так, припасов мы накопили. Есть у нас куча хлеба, куча еды. Не знаю, зачем я взял перо. А, возможно, он мне как-то спасет, но я, наверное, все-таки предпочту его оставить где-то. А, здесь вот даже, да, где у нас находится хлопок Ну, хотя здесь у нас все для ткани Можно, наверное, перо даже пом поместить где в дерево Или вот в этот сундучок Тут у нас хотя одни камни Да, ребятки, а, старайтесь, сортируйте всегда свои предметы Которые вы переносите каким-то грамотным образом Вот я сейчас просто в смятении Куда мне? Вот сюда давайте пока положим перо В эту вот корзину, где у нас бамбук куда то чистый пигмент из кожи и так далее Да, а, чтобы нам не мешалось это все ну что, плотва, тебя с собой я точно не возьму, потому что пока что ты у нас будешь только лишь обузой. Давайте глянем, что у нас есть еще. Вообще, я хотел сейчас, ребятки, создать а, транспорт. Нас интересует транспорт, автомобилей пока еще нет, само собой. Есть, ребятки, у нас плоты, деревянный плот или бамбуковый плот. Но я все-таки хотел бы сразу же взять себе какой-нибудь кораблик, например, лодочку. А, нужно 5 тканей, нужно... Шестый, нужен топор. А, ткань, друзья. Самое главное, это ткань. А у нас она должна быть. Там пять штучек нужно ткани. Сколько у нас сейчас есть на данный момент? 5 штучек, друзья, как раз хватает на целую лодку. Ну, естественно, нужно дерево. Так, давайте глянем. У нас вроде здесь было дерево в сундучке. Да, дерево, я думаю, тоже будет достаточно. Так, смотрим, что нам можно сделать. Так, еще раз, ребятки, заходим в крафт, э, смотрим э, транспорт, корабли. И нас интересует обычная лодка, потому что другие лодки, ребятки, мы никакие сделать пока что э, не сможем. Э, вот эта лодка, она стоит у нас, значит, дерево определенного. Э, можем вот такие шестые заказать. Сейчас сколько нам нужно? Так, это у нас палки нужны. А что ты раскричался? Плотва, блин. Ты чё кричишь-то, я не понимаю? Тебя покормить что ли надо? Давайте ее покормим какими-нибудь э, фруктиками. Мне кажется, она хочет есть, поэтому ходит за нами по пятам. Давай я тебя накормлю. Только ты потом ко мне не приставай, главное. Накормил, все, иди гуляй, блин, вмазал зачем-то еще. Ладно, ладно, а то, блин, слишком чтобы не приставала слишком часто. Так, берем. Ох, а чё у меня так печально с палками? Не, не значит ли это, что мне придется сейчас очень жестко опять фармить палки эти? Так, э, плод. Мне же там не одна палка ведь нужна, правильно? А, в крафте. Что-то я немножко, ребятки, даже засомневался. Так, давайте глянем еще разочек. А, так, мне нужны шестые, а они делаются из палок. То есть мне нужно как минимум пять таких палок найти. Черт побери. Я-то уж думал... Я все палки, ребят, спустил на стрелы. Давайте пойдем поищем. Плотва, не отвлекай меня. Видишь, я занят очень много дел. Хлопок, смотрю, весь вырос. Заново можно собирать. Ага, вот куст стоит, блин, мне нужно где-то нарыть 5 палок Как раз здесь у нас, а, в этом кусту должны быть 4 палки Так, секундочку Ну и сейчас, если чего не хватит, то наберем еще откуда-нибудь Так, да, 4 палки добавлено Так, сразу же посадим лишнее Замечательно, теперь должно а, хватить Так, 5 палок, мы их используем для того, чтобы приготовить опять вот таких вот шестов Замечательно Так, идем, значит, транспорт в корабли и да, друзья, наша первая лодка доступна для крафта. Давайте где-нибудь запустим ее поближе а к нашему жилищу. Далеко сильно отходить не будем. Ну что ж, лучше доплывем, как говорится, да? С этой стороны поставим, а потом просто остров оплывем и поплывем куда нужно. Так, ребятки, момент истины. Готовимся, значит, к путешествию в, в игрушечке под названием Islands. Уже все, наверное, поняли. И сейчас мы сделаем первый наш корабль это вот такая маленькая лодочка достаточно мало она ресурсов а, требует. Самое главное то, что она не требует в изготовлении железа. А мне кажется, она гораздо лучше будет, чем плот, а потому что на плоту далеко не уплывешь. Ну и давайте сейчас вместе и попробуем. Плохо, что я причал не сделал, но я это, наверное, исправлю в следующей своей серии. Вот, а вот такая, ребятки, лодочка у нас, лодка, которой мы можем управлять, да, вот так вот садимся за руль, у нас вот такую вот парус сразу же открывается, да, и я думаю, что мы очень достаточно быстро на ней сможем доехать туда, куда нам а, потребуется. Так, секундочку, секундочку, секундочку, я пока еще не готов отплывать, я пока что демонстрирую, друзья, как можно управлять этой посудиной. Так, выходим, надеюсь, она не разобьется у нас о камне. Нет, не разбилось. Отлично. Так, ну что ж, ребятки, смотрим, что у меня есть, что я взял, что я не взял. В принципе, бинты есть И вера. Бревна я, наверное, оставлю пока здесь. Они нам не нужны. Да, у нас сегодня путешествие, мы должны сгонять на остров, как минимум исследовать там что-нибудь. А, так, бревна, я думаю, оставлю. Вот а еды я набрал достаточно, думаю, мне должно этого хватить, А, деревянная лопата. Думаю, что тоже, ребят, пригодится. Поэтому возьмем всего по а, максимуму. Да, для, для первой своей, ребятки, в миссии я думаю, что я готов. Готов. Пора выезжать на соседние острова. Давай, давай, дорогая моя плотва. Прощаюсь я с тобой. Не знаю, насколько ли вернусь ли я в ближайшее время. Но пока что прощай. Я отплываю. Пришло время мне срочно отплыть на другой соседний остров. Ну что ж, ребятки, в добрый путь. А Первое наше путешествие Violence. Что вы думаете по этому поводу? Пишите свои комменты. Ну, а братишка Скрэйч выдвигается. Так, сейчас ему нужно проплыть. И я, похоже, уже на горизонте вижу этот остров. Вот он. Это? А, нет, это не он. Это другой остров. А мне нужен тот, который вот там вот находится прямо. Да, ребятки, плывем на остров. Сейчас я вам там все покажу. Я не знаю, что меня там ждет. Мы вместе с вами посмотрим. Тот, который по правую сторону... Это немножко не тот, а, скорее всего он либо больше уровнем, либо что-то в этом роде. Но он, кстати говоря, поближе, чем вот тот огромный. Да, и гораздо, похоже, ближе, чем тот большой. Я до него, наверное, быстрее доплываю. Но я не знаю, каким он уровнем. Давайте, наверное, все-таки сплаваем тогда сначала туда. Да, там я знаю, знаю точно, что первый уровень, а, но плыть далековат достаточно. Ага, вон там мой плод, кстати, стоит. Я его искал, искал, но ну, так и не нашел. Ну что ж, ребятки, давайте плывем в добрый путь. Так, нач начинается, похоже, шторм. А, капли дождя полетели сверху, лишь бы в шторм не попасть, а то мою посудину перевернет нахрен. Да, я смотрю, погодка сразу же ухудшается, но благо, что я вроде как приоделся. Я не знаю, спасет ли меня, ребят, моя деревянная броня не невзгод и непогоды на этом острове. Без понятия. Но посмотрим. Так, там похоже на саванна какая-то, да? Вижу прямо отсюда. Похоже у нас саванна. Пустынная какая-то территория. Пустынный остров, видимо. Да, осталось немножечко мне доплыть. Совсем чуть-чуть. Да, волны, похоже, усилились. Будь здоров. Так, да, подкидывает. Здорово вообще прям на волнах. Да, но здесь я вижу, что не погода. Ну, я думаю, в саванне дождя-то, по идее, не должно быть. Почему тогда он меня застал здесь? Я не знаю, друзья. Сейчас приедем, все, сами на все посмотрим. Так, а, нормально ли мы подплываем? Давайте пока уберем парус и посмотрим. Да, уже вижу каких-то представителей местной фауны. А, там бегают какие-то уже то ли страусы, то ли кто-ли... Так, ну все, подплываем, друзья, отлично, главное запомнить. Ну, у нас, благо, на карте все отображается, но этот, похоже, остров гораздо больше, чем мой. Тогда вот здесь пришвартуемся. Этот островочек гораздо больше, чем мой остров. Да, что нужно сделать в первую очередь, наверное... О, перья сразу пошли. Собираем, друзья, собираем. Я не знаю, дружелюбные эти страусы или же нет. Так, ну что, здоровенько, не ждали меня, а я приперся, да-да-да, такой вот, я люблю приходить я внезапно. Да, дождь у нас заканчивается, потому что, ну, в соване наверное, лучше какие-нибудь пыльные бури бывают. Там верблюда, что ли, ходят? Офигеть, друзья, верблюдики, так, да. какое-то странное растение. Не пойму, что это за растение, колючка какая-то шипастая. Так, а это что интересно за растение, давайте включим и посмотрим. Так, картошка, Да по-моему, картошка же у меня есть. Я вот что-то не помню Так, ты что, этот страус, страус Видели, что на, на нас побыковало и убежал Так, это что такое а, Это корень а, маниок какой-то А что это такое, интересно, что за маниок Это съедобное что-то, нет Вообще без понятия, это нам похоже А, это у нас мешочек для трав Складируется, я не знаю, что это за растение Такое, но а, И в инвентаре у нас тоже его а, Нет, так, ну пока что Кроме страусов я здесь ничего не нашел Идем дальше так, а что за маньяк-то, я вообще не пойму. Это что вообще за растение такое? Что это за растение? Кто-нибудь знает? Так, очень много здесь сухой травы. Так, а это что такое? Цветущий волшебный куст. Это волшебные кусты. А это что я сейчас только что беру? Это какие-то у нас... Так, тоже, кстати, в этот самый мешочек Все складируется. Очень удобная штука, кстати говоря Я вам скажу. Мы просто все, что Собираем у нас в, од... в один слот Ребятки, все складируется Мы подбираем здесь все цветочки, все барахло Всю вот эту вот Траву мы тоже туда пихаем Поэтому надо, ребятки, с собой Такие вещи брать обязательно Верблюды. Интересно, верблюдов Можно подкармливать как лошадей? Давайте глянем. Ну-ка, ну-ка так, сколько мне потребуется? Давайте штучек 20 возьмем травы. И попробуем подкормить верблюда. Эй, верблюд, иди сюда. Не бойся меня, я хороший. Так, верблюд, иди, куда ты побежал, а? Ты что ж какой он пугливый-то, а? Не, похоже, верблюды здесь боятся. Так, главное мне помнить, где моя лодочка находится. Отлично, вроде бы помню. И что надо сейчас сделать? Я думаю, что нам лежак какой-нибудь, наверное, не помешает. Травяной матрас. Это значит для чего? Чтобы нам... Наверное, где-то сохранится. Интересно, если я сделаю здесь матрас и на нем посплю, а у нас, скорее всего, место поменяется наше пребывание. Ну, ладно, матрас я оставлю до какого-нибудь, не знаю, конкретного ключевого места. А пока давайте, ребятки, исследовать дальше. Очень много всякого разного здесь. Всякой травы куча, перья собираем, траву. О, это что такое? Это у нас кремень. А вот кремень, кстати, пригодится. Надо его брать. Так, персонаж уже захотел кушать. Так, здесь у нас пустое гнездо. Короче, ребятки, очень много всего здесь на этом острове. Так, а там что-то открытое месторождение. Давайте-ка подойдем поближе, посмотрим. Что-то интересное. Так, тихо-тихо. Видите вдалеке, кто это ходит? Похоже на хищное. Животное. Похоже, ребятки, да, это хищные животные какие-то. И главное, них не попасться. Что это такое? Кусок селитры? Ох ты, это же новый какой-то компонент. Селитра, это что-то, наверное Из нее можно будет Зажигательное мастерить Так, перед обязательно берем Селитра, давайте посмотрим Можно ее тут накопать Да, ребятки, можно селитру здесь поковырять чуть-чуть Отлично Нам она точно пригодится так, тихо-тихо. Я тут, ребятки, раздраконил гиен местных, ребятки, хищников. Они за мной охотятся. Нет, нет, нет. Отстаньте от меня. Вон, вон, вон. Вон, вон, вон, пошли. Черт возьми, нифига себе. Они вдвоем на меня напали, друзья. Надо бы убегать срочно. Гиены напали на меня. Черт! Они кусаются очень больно. Блин. Бег, бегите от меня, бегите, не бегите за мной. Нет, не надо за меня преследовать. Нет, нет, нет. Убегайте, убегайте от меня. Отлично, ребятки, чуть не попался. А, вот смотрите, как они жестко грызут вообще. Опасно. И они причем нападают сразу же вдвоем. Да, хорошо, что у меня есть бинты, но они меня, ребятки, не спасли. Надо быть внимательным и осторожным. Вот черт, а гиены чертовы здесь об образовались. Я просто добывал селитру, и они просто-напросто на меня вместе сорвались. Так, это что за корень такой? Какой-то какой у нас уже устаревший куст. Да, надо быть внимательными и осторожными здесь. Или их, не знаю, издалека сейчас брать, мочить просто, да? Но я думаю, что это не обязательно. Но там осталась моя селитра. Я сейчас все-таки подойду, заберу. Кстати, хищники, они не сразу на тебя срываются, блин, они очень близко ходят, вы посмотрите только, а, а вот вроде, вроде месторождения, а они тут прям очень близко ходят и контролируют. Так, ладно, 50 пока что селитры мне, думаю, хватит на первый момент, а я посмотрю, что можно будет из нее делать, если что, мы знаем, где ее искать. Это что у нас, кремний же, да, Кремний мы берем. Да, ребятки, тут, короче, хищники, они очень сильно дикие, они у нас просто бросаются только стоит нам подойти максимально близко, они тебя сразу же замечают и бросаются на тебя. Так, это, это что, тоже кремень же, да? Да, ребятки, надо быть осторожным. Я чуть было не попался. Да, броня, конечно, моя вообще не держит. Там, по-моему, еще гиены, да? Так, это ящерица. Черт, возьми! Да, остров-то у нас, оказывается, ребятки, с приветом. Со вкусностями, со всякими. Как ты хотел? Надо, надо сразу же быть готовым к таким э, неприятностям. Так, там, похоже, лошади ходят. Так, это что, я взял камень? А нет, кремень. Вот лошади-то как раз-то мне и нужны. Это так, тихо-тихо-тихо. Везде эти гиены шныряют, а. Так, там тоже гиена. Офигеть, их тут много, а, со всех сторон. Так, вот лошадь мне нужна. Давайте какой-нибудь... Ты что ж такое то тут они, кстати, с гиенами, я смотрю, дружат лошади. Лошади и гиены здесь как одно целое, блин, а. Вот меня запалила одна. Удастся мне убежать? Вроде убежал немножко, да, побыстрее. Побыстрее надо немножко здесь бегать. так. Астрауса, интересно, можно оседлать так же, как лошадь? Да что ж, давайте попробуем лошадку вон-то приручим сейчас. Так, лошадка, иди сюда. Не убегай, давай-ка я тебя сейчас приручу. Вот она, смотри, травка какая сочная, настоящая. Давай, кушай, кушай. Вот эту лошадку мы попытаемся сейчас приручить, но главное, чтобы гиены нам не помешали. Давай, давай, ешь. Так, есть, друзья, еще одна лошадка, почти уже наша. Давайте ее назовем как-нибудь... Как-нибудь по-интересному. Вот это моя вторая лошадь, которая теперь будет со мной на этом острове. Да, друзья, теперь нам гораздо легче будет перемещаться. Давайте, давайте, выезжаем. Так, там у нас яйца перья. Ладно, нам нужно здесь найти что-нибудь более существенное, существенно важное на этом острове. Так, страусы, это, конечно, хорошо. Наверное, стоит как-то, не знаю... Зверей, что ли, здесь мочить Но мне, если честно, не хочется пока это делать Так, давайте куда-нибудь в центр острова сбегаем И проверим, что же там есть Что же есть здесь на этом острове Более-менее ценного Да-да-да, мне очень важно бы это узнать Но остров, конечно же, огр огромный Я думаю, надо для разнообразия вот такое дерево свалить Да, ведь у меня семян этих деревьев пока что еще нет Они мне, скорее всего, пригодятся Поэтому давайте-ка займемся небольшой вырубкой леса Семена с этого дерева как раз мне... Как раз мне, наверное, пригодятся. Отлично. Так, лишь бы меня только гиены не загрызли. Смотрим во все глаза, во вс со всех сторон. Так, да. Свалили мы дерево. Забираем все, что здесь есть. Ну, пару деревьев я свалил. Думаю, мне этого достаточно пока что будет. Так, пересобираем. собираем. Собираем перья. Перья нам по-любому пригодятся. Продолжаем, ребята, играть в игрушечку под названием Islands. Это у нас, значит, песочница, выживальщица в которой нам приходится сталкиваться с непростыми задачами. В данный момент мы приехали на совершенно новый остров и пытаемся здесь как-то все исследовать, а, да, и посмотреть, что же тут интересного для нас уготовано на этом острове. Пока что я здесь из местных представителей видел гиен, видел, значит, верблюдов. Вижу вот вдалеке носороги, но я не знаю, а грозное ли это или же нет. Ребята, мы сейчас с вами это и посмотрим. Так, секундочку, там что-то я тоже вижу какое-то образование. Скорее всего, это тоже селитра какая-нибудь, да? Вот тут что за образование можно? Я посмотрю, тут ходит носорог и у него очень острый рог. Так, это тоже, ребятки, кус куски селитры. Они нам пригодятся. Так, носорог. Я надеюсь, он не слишком будет против, если мы здесь немножечко... Так, у него потырим селитру. Так, а это что за образование? Очень много образований. Вот второе образование. Это что у нас такое за... Интересно бы узнать. Давайте посмотрим, подойдем. Это что? А, это сера, друзья? Офигеть. Сера это тоже, я думаю, пригодится. Главное, чтобы нас кто-нибудь жестко не... Не-не-не, не наказал здесь, да-да-да Так, а там что у нас вдалеке? Так, секундочку, стой, селедка, поедем, сейчас мы на тебе Я вижу там еще одно образование Здесь, ребятки, открытое образование прям на поверхности земли, Подход, подходишь и берешь Замечательно, это что у нас тоже? Это селитра Я думаю, ох ты, там гиена как раз, а Вот как раз, прям в самый раз Так, давайте, ребят, катаемся дальше и Исследуем, что же у нас Здесь интересного есть Так, камни нам не интересны так, это открытое образование у нас, нам тоже пока не интересно, я вообще стараюсь, может быть, о, это что это здесь такое, это похоже на пещеру, да, отлично, просто замечательно, друзья, я это и хотел, надеялся на то, что мы здесь найдем что-то необычное, да, друзья, это какая-то пещера, вы смотрите, вот эта пещерка, так, я, наверное, думаю, что стоит это место пометить как-то здесь. Давайте сделаем какой-нибудь факелочек со стендом. Создадим его. И так, плотва, ты сильно далеко не уходи. Точнее, не плотва, а это у нас уже селедка. Сильно далеко, пожалуйста, не уходи. Не оставляй меня здесь. Так, так, так, мы сейчас здесь попробуем пометь это место. Я думаю, что факел нам стоит поставить где-нибудь вот на горе. А лучше он вообще на этот кактус. Кстати, кактус, черт возьми, может быть, кактус тоже чем-то полезен кажется. Давайте сейчас попробуем его как-нибудь разберем. Так, факел я ставлю сюда. Естественно, его желательно бы поджечь Да, зажжем факел, пускай он здесь светит И сигнализирует нам, в случае чего мы будем понимать, где у нас находится Так, пустынный шалфей Какой-то новый цветочек, я так понимаю, у нас сразу же он куда нужно складируется Замечательно Кстати, ребятки, кактус, точно, я сейчас подумал, а что такого в кактусах? Ведь это же тоже своеобразно Так, кактус, взять иглу А, мы можем из него вытащить иглу так, что-то мы много снимем. Смотрю, с него игл можем вытащить. На самом деле, сколько мы взяли уже? 15. Кстати, иглы вот эти, они тоже э, подходят для того, чтобы их использовать в наборах для шитья в тех же. Так, а давайте попробуем его срубим. Кактус же можно срубить? Да, кактус можно срубить, но только что с него можно взять, я не знаю. Кроме иголок пока что, я не знаю. Так. Взять опунции, это тоже какой-то кактус, смотрю, но немножко другой. Так, а ты что не падаешь? К кактус, блин, ты что, падай давай, я чтобы тебя мог собрать. Падай, говорю, не хочет, ребятки, падать наш кактус, вообще оборзел. Так, взять верхушка кактуса, это мы взяли... Так, а что там внизу-то у него, это трава какая-то? Ничего, не берется, не берется эта трава, а у нас, ребятки, темнеет. Так, я предлагаю вообще-то поспать, пока у нас не начались какие-нибудь э казусные ситуации. Давайте вот здесь где-нибудь развернемся. Развернем наш матрас тихонечко и поспим Так, пришло, ребятки, время отдохнуть на новом острове Я надеюсь, никто нам э, не помешает в этом Давайте, ребятки, спокойно всем ночи Братишка, Скретч ложится отдыхать До утра поспим, до утра Ох, и нелегко же это, спать в пустыне, в саванне, друзья На, на сырой земле практически Ну, даже не на сырой, а на сухой а Я очень сильно проголодался, черт возьми. Ну, в саванне, конечно же, закаты по-своему уникальны. Не то, что у меня на моем острове. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас есть поесть. Давайте хлеба. Хлеба у нас достаточно много. Хлеб очень хорошо восстанавливать должен, по идее, голод. Так, куда, интересно, моя лошадь-то убежала? А где ты? А где лошадка-то моя? Ее вообще... А, вон она ходит, там внизу. Ну, хорошо, хоть не совсем не убежала, потому что мне без нее будет... Очень-очень грустно и печально. Так, сколько я уже? Я уже 4 булки, по-моему, съел. Да, 4 булки хлеба нужно, чтобы утолить а, голод максимально. Так, это мы все дело оставляем. Давайте глянем, что у нас. А, так, место наше, нашего спавна не изменилось. Ну, ничего страшного. Ну, все, ребятки, идем в пещеру в этом. Мне интересно бы узнать, что там находится. А для того, чтобы туда идти... Там, похоже, уже кто-то ходит вдалеке, я вижу, да. А для того, чтобы сюда пойти, мне кажется, мне потребуется... Какие-нибудь те же самые факела, например, да, давайте сделаем несколько штучек факел Как хорошо, что я с собой взял несколько факелов Пять штук мы можем сделать, а почему так мало? А, у меня всего пять веревок, ну давайте пока сделаем пять штучек Кстати, факела у нас как-то вот так вот странно занимает место в нашем инвентаре, что у нас они не стакаются. Я посмотрю. Так, здесь сейчас мы все как следует разложим. И, ребятки, пора углубляться. Погнали. Так, а что этот шалфей? Пустыр... Пустынный шалфей. Это какой-то, не знаю, давайте, ребят, возьмем, пригодится. Может, будем чай потом из него варить. Так, лошадка, давай, оставайся здесь, селедка. А там у нас, смотрю, ходят какие-то уже, ребятки, звери. Так, секундочку, а барбалетик-то я не зарядил, да, походу? Так, ну что ж, пришло время зарядить и повоевать. Там у нас находятся какие-то. Зверь, я смотрю, отлично а, Отлично, не отлично, так, ребят, давайте попробуем убежи, убежи, убежим Так, секундочку, секундочку а, Это не очень хорошо было Он, этот, этот зверь дерется Это что такое? Че, это, это, ребят, гиена Только какая-то зараженная, походу, да? Так, секундочку Иди сюда, не убегай Постой, я прицелюсь как следует Тихо, тихо, тихо Тихо, тихо, тихо, блин, гиена-то у нас очень острая Очень острая, говорю, очень жесткая Давайте восстановимся, черт возьми что-то она как-то сильно нас пробивает. Броня вообще моя не спасает. Не нужно ее подпускать очень близко. Стой, стой, стой. Куда ты побежала, а? Попаду не попал. Да, попал издалека. Отлично. Но я смотрю, ее даже с нескольких стрел не вырубает. Так, ладненько. Нам, ребятки, мы сейчас идем в погоне за уникальными ресурсами. Так, на настенный шалфей мы берем. Так, такое ощущение, как будто здесь у нас что-то имеется на этой стеночке. Давайте подсвечим, подсвечим факелом, в конце концов. Что-то у нас здесь какая-то порода немножко не такая. Предлагаю вообще факела ставить э, везде практически. Вот на этой стеночке можно, в принципе, повешать, чтобы у нас было светло. Давайте проверим киркой, что это такое. Это у нас э, мокрый песок. Так, что за интересное... Мокрый песок, мне интересно было узнать. И что он вообще дает? Давайте немножко поковыряемся. Я так понимаю, мокрый песок это тот же самый песок, только он текстура отличается. Так, что это такое выпало? Айландийная пыль. Офигеть. Такого ингредиента у меня еще не было. Что это такое за уникальный ингредиент? Экипировать можно? Ну зачем экипировать-то? Я думаю, что он пригодится нам в каких-то крафтах. Ну да ладно, поживем, увидим. Все равно она, думаю, нам сгодится. Так, идем дальше в пещера. пещера Здесь какие-то красные, какие-то красные фонари внутри. Это что за кристалл? Это такие интересные. Так, секундочку, друзья. Так, что это за кристалл? Такие там похоже в стенке что-то есть. Это какой-то красный кристалл я взял. Он как-то светится, прям классно его можно. Его можно, мне кажется, использовать вместо светильника шалфея. Здесь просто завались. Короче, приеду, чая наварю себе. Так кусочек серы, серы, кстати, здесь очень много в пещерах. Так, ладненько, идем глубже. Это что такое? Песчаник. Так, это что такое у нас? Это же песчаник, да, у нас, я так понимаю. Можно попробовать покопать. Ладно. Думаю, пока не стоит. Так, идем, ребятки, дальше в глубь пещеры, смотрим, что у нас можно интересного здесь найти. Так, так, так. Здесь я так понимаю уже все тупик. Вот эти, кстати, кристаллы очень интересно, Мне они нравятся. Я, наверное, их постараюсь набрать по максимуму. Так, здесь, кстати, очень много глыб из песчаника. Их можно прям так подбирать, не париться. Так, углубляемся, друзья. Глубже идем. Идем глубже. Так, а вот тот, который наверху, как достать? Надо, надо лестницу делать какой-нибудь. Так, ладненько, идем глубже. Так, секунду, там, похоже, еще одна такая тварь. Так, достаем свой арбалет. Достаем, друзья, арбалетик Потому что там, похоже, еще такой волчар один Блин, а тут уже убежать ты никуда не убежишь Опасное место, я вам скажу А эти гиены, они чертовски быстрые Так, а если на лошади сюда заехать То, может быть, я так смогу Давайте попробуем Так, давайте попробуем отсюда пострелять Смогу сагрить, нет? Так, сагрил, нет? Вроде никого не сагрил Секундочку, ну Кто-то там вот торчит, да? Ну-ка, иди сюда, выходи уже Че там засело? Не хочет выходить, а, это вообще даже не, никакой не монстр, это просто эти кристаллы светятся, а монстр там в глубине, вот они там есть. Так, секундочку, будем пробовать их брать издалека. А будем брать издалека, я вижу, что они там есть, эти монстры, но мне придется, скорее всего, нелегко, потому что несколько выстрелов надо, чтобы их, так, двое, по-моему, сагрились. Секундочку, бегут они за мной или нет? Они вроде то бегут, то сразу отстают Вроде бы нет, вроде бы отстали Воюем, ребятки, в пещерах Нам нужно отбить эти земли Нам нужно здесь навести свой порядок Так, пока вроде никого не вижу Это что такое у нас? Это у нас кусочек селитры Замечательно Так, тихо, я слышу, что кто-то там шарится Кто-то там шарится Прям очень много здесь селитры Вот она, гиена эта Какая-то зараженная Сейчас, секундочку, ребят, зачистим тут все и продолжим Так, удалось нам зачистить одно крыло пещеры От этих самых гиен Но я так понимаю, это еще не вся пещера Нам необходимо сейчас еще в другое крыло сходить И проверить, что же там есть А что это такое? Такое ощущение, как будто это какие-то большие факела А, это сталактиты большие, да? Интересно, они разрушаются, нет? Киркой, например, ну-ка Так, упал, да, он разрушается Интересно, а взять его как-то можно? Ну-ка, давайте попробуем нет, а вот взять его нельзя Они просто-напросто падают Но я думаю, что они и ваншотят, да, когда на тебя попадают, скорее всего Главное, чтобы на меня не упал сверху Так, давайте идем дальше, друзья Есть еще одно крыло Здесь я зачистил, всех гиен я поубивал Что-то как-то темновато, мне кажется Давайте-ка все-таки зажжем факел так будет посветлее, я просто сейчас еще я в поисках а, всяких интересных каких-то руд. меня интересует, если честно, железо но я уже столько прошел и ни хренашечки я его не нашел, одна селитра только попадается у нас в этой пещерке которая мне в принципе не особо и нужна, ладно, пока эти хорошие фонарики оставим, пускай светит нам нашу дорожку освещают так, эту пыльку мы забираем И идем, ребятки, дальше, идем глубже Да, вот эта пещера, она продолжается гораздо глубже Так, вот это что такое наверху? А это что такое внизу? Так, секундочку, сейчас проверим Это тоже у нас селитра Это, скорее всего, селитровая руда Так, а это что такое? Это у нас сера В общем, серые селитры здесь умотаться Какие-то уже грибы пошли совсем глубокие Из глубин А чего-то другого здесь пока что не нашел так, идем, ребятки, глубже. Пещерное растение может какое-то... Так, интересно, вот, это, вот эти пещерные растения, они будут куда складироваться? Да, они тоже складируются в мой мешочек для трав. Так, что-то я не понял, куда оно складируется, давайте возьмем. Так, пещерное растение, трава. А, это просто типа трава. Я думал, что-то особое... А это просто, ребятки, пещерная трава Так, у меня персонаж хочет есть, давайте срочно Его быстренько Ах ты ж, ё-моё, тихо-тихо-тихо Это гиена Нельзя ей давать себя укусить Она догоняет, тихо-тихо Нельзя ей дать у себя укусить Отвали от меня, противная гиена Отвянь Отвянь противная Вот гадина такая, Вот смотрите, что произошло, а меня просто-напросто нагнула эта гиена. Я не знаю, сколько мне сейчас придется сюда добираться, но мы сюда обязательно вернемся за своим шмотом. И как вы думаете, где же я оказался? Я оказался, ребятки, на своем острове у себя дома. И сейчас мне предстоит нелегкий путь. Давайте мы для начала возьмем с собой... Что-нибудь поесть В частности, нам не помешает Какая-нибудь, например, жареное кроличье мясо Или жареная рыба Этого нам будет достаточно Для путешествия Ну и придется, ребятки, выдвигаться Так что имейте в виду, что обычного матраса Который разворачивается недостаточно Для того, чтобы Отметить ваш чекпоинт Так называемый, где вы и с которого момента вы и хотите начать Нужно строить как минимум какую-нибудь кровать по типу бамбуковой Имейте это в виду, играя в игрушечку под названием Islands Ну и добираться до того места я сейчас буду, ребятки, вот на этом бамбуковом плоту Я еще ни разу такого не делал и не принимал таких опрометчивых действий Но все, ребятки, бывает когда-то в первый раз и поэтому выдвигаемся на плоту, снова на тот же остров, где мы и померли недавно. Нас только что загрызла пещерная гиена, и нам, короче, с ней не повезло. Ну, я думаю, ничего страшного. Сейчас приплывем и заберем все свои шмотки. Заодно и проверим, как долго у нас сохраняются наши шмотки. Ну, а вы пока поставьте лайки, ребятки, кто меня сейчас смотрит. Поддержите братишку скреча в его... Видосиках ему будет очень приятно. Ну а вам практически ведь ничего не стоит поставить какой-нибудь лайкосик, а может быть даже и оставить какой-нибудь комментарий. Путешествие продолжается. Как вы видите сами, путь у нас не совсем легкий. Но я думаю, что на сегодня пока что это все. А, как я спасаю свой лут и как я доберусь до пещеры, до того острова на плоту, я уже покажу вам, ребятки, в следующей своей а, серии. Ну всем большое спасибо за просмотр. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. До новых встреч.